Ой, как хорошо настоящей зимой. В Захстане резко континентальная настоящая зима. Минус 15 градусов, мороза не чувствуется. В общем, вышел я на прогулочку. Солнце слепит. Гостинь сижу вот в этой вот. Солнечная река. Не знаю, не знаю как по-английски. Называется номер у меня с таким балкончиком. Надо сказать, что сейчас еще практически середина зимы астрономической, поэтому солнце восходит вон там вот, а заходит вон там вот. Короче говоря, на юг смотрят, на юг смотрят окошки. Снежинки искрятся. Просто прелесть. Этот асфальт не потому, что его очищали. Здесь, видимо, теплотрасса проходит. Здесь вообще никто ничем дороги не сыпет ну, по крайней мере, я не заметил. Идешь вот по такому утоптанному, очищенному снегу, он скрипит под ногами, это очень приятно. Это классно, не так, как в столицах. Песком засыпет, солью засыпет, оттирают до асфальта. А, потом обувь портится. А тут прям зима-зима, благодать. Второй раз приезжаю зимой в Усть-Каменогорск, мне чертовски, чертовски здесь нравится. Солнечная погода, вот там на горизонте, ну, там видны горы, в этот раз я не знаю, смогу добраться до горы с флагом Казахстана или не доберусь. В общем, завтра все решится. Две реки. Это река Ульба, она быстрая, замерзает только большой мороз. И впадает она вот где-то там в реку Иртыш. Я планирую дойти до места падения, заснять видео.